ибо когда планировалась вся эта система, скандинавская система, богами на том уровне и на тех договорах, которые были у них изначально, именно пять первых богов, четыре пройденных и сегодняшние локи, они составляли основу, как бы основу команды, где Один занимался информационным наполнением всей системы древа Игдрасиль, а, а точнее скорее сказать, Игдрасилем она стала позже. Сначала это была вот эта система. Система первооснов. Иодин занимался правильным наполнением системы первооснов, делая из нее уже в свою очередь систему Игдрасил. Тюр руководитель всего проекта. Он знал закон, он знал основные принципы, как это все будет развиваться. Тор осуществлял общую защиту системы. Хеймдаль предопределяет структуру системы, а Локи соответственно тоже выполняет необходимую и важную миссию: развитие. Локи- бог трикстер, бог хаоса. Но хаос в определенных дозах и в определенном объеме нужен для, для того, чтобы система развивалась. Когда Тюр потерял свои права, руководить законом, и законом всей системы, и естественным образом на его смену пришел Один, вся эта структура сломалась, и Локи был низвержен где-то сразу же после этого периода. То есть понятно, что в человеческую хронологию, как бы мы это описывали, это будет совершенно неправильно, но если смотреть степ-бай-степ по последовательности действий, то низложение Тюра повлекло за собой соответствующее низложение Локи, что, соответственно, привело к Рагнарюку. Потому что Локи это тот, кто контролирует хаос, приходящий в систему. Если Локи не будет контролировать хаос, кто знает, либо он этот хаос не придет совсем, либо он придет в таком количестве, в каком система справиться с ним не может. С, с, с миром северных богов, с миром скандинавского пантеона, как раз случилось последнее. Рагнарёк это последняя битва с все увеличивающимися потоками хаоса, которые Локи с одной стороны давал, а с другой стороны их же издерж. Вот интереснейшая совершенно фигура бог трикстер, бог пересмешник. Способный абсолютно на все, нет такого дела, которое не может сделать Локи, нет такой, такого места в этом мире, куда он не может попасть, нет такой формы, в которую он не может обратиться. И в то же самое время делает он это никогда не для себя, а исключительно для системы, для дела. Впрочем, все эти боги, первая пятерка богов, она для дела, никогда для себя. Но Локи, обладая колоссальнейшим ресурсом и возможностями, фактически и по крови, и по праву по своему, он способен быть всем, всякий раз выполняя определенную какую-то определенную миссию, добивался эффектов, смысл и суть которых были понятны до определенного момента только ему одному и больше никому. Вот наша с вами будет задача разобраться в смысле его деяний, в смысле его поступков, ну и конечно же в том первопринципе, который он несет своей, своим существованием. Его дело влиять на богов, влиять на систему. На человека напрямую он не влияет никогда. То есть как принцип, собственно говоря, как и всю эту пятерку особо не интересует. Но первые четыре бога, они а, проявляют себя через человека. И Локи будет влиять на вас так, как влиял бы на того бога, который проявляет, проявляет себя через вас. То есть, если вы являетесь носителем потенциала какого-то бога, то Локи скорее увидит вас этого бога, а не вас как личность. понятно говорю? Соответственно, от взаимоотношения богов и а, Локи можно предопределить, просчитать, какое отношение будет к вам лично. Если вам ближе Один, значит он будет выступать как в отношении к Одину своим побратил. Если Тор, значит это опасения и, ну скажем так, определенные такие подковырочки, такие да? Если это то сожаление одновременно, ну если не с презрением, то скорее вот ну с сожалением, да, ну не смог. И Если это Химдаль, то это очевидная враждебность. Почему с Химдалем была очевидная враждебность, мы с вами попробуем разобраться на этом занятии. Начинали они вместе, то есть весь этот проект скандинавского скандинавского пантеона, начинали они совершеннейшим образом вместе, устраивали всю эту систему вместе и даже легенды говорят, что человека они создавали тоже вместе, а именно Один дал человеку душу, Хинир, второй бог, дал разум, а Локи дал кровь и живость лицам, вот так сказано в мифе. Кровь и живость лицам это жизнь по сути, да, это эмоции, то, что отличает человека от человека разумного да, и от человека духовного. То Есть, есть еще какая-то его другая составляющая, не то чтобы животное, но по крайней мере уже определяющая человека как человека. То есть что такое человек? Это ведь не только человек думающий, да, не только человек духовный. А прежде всего человек это существо чувствующее, способное на переживание, на может быть на сопереживание или по крайней мере на ощущение. Вот ощущение, переживание, ярость какую-то, да, то есть умение, наличие эмоций, умение через эти эмоции простраивать свой жизненный путь – это как раз и есть Дарлоки. Его происхождение очень неоднозначно. С одной стороны, он потомок великанов Ютунов. И, соответственно, он имеет природу оборотня, которая присуща всем етунам. А с другой стороны, как описывают, он родич сурта, то есть имеет огненную природу, и его имя локи или логи означает огонь. И в некоторых формах он и олицетворяет собой некий первозданный огонь. Мир Муспильхейма, мир трансформации и изначального начала. Его руна Дагас, а руна Дагас является ключом к миру Муспеля. Но легенды опять же говорят, что в мир Муспеля не может зайти тот, кто не принадлежит им по крови. Также эти же легенды говорят о том, что великан Сурд и его огненный поток будет последним, который включится в битву Рагнарёк, определяя победитель. Сурта невозможно победить. Было лишь, всего лишь два оружия, которые способны были победить Сурта. Первое оно было у Фрейера, но он его потерял, скажем так, потерял. И об этом мы тоже будем говорить. Второе оружие выковал сам Локи. И по преданию, только оно могло нанести ощутимый вред великану Сурту, но находится это оружие в самом Муспельхейме в ларце, который стережет жена Сурта, а никто иной кроме как имеющий кровь Муспеля не может зайти в мир Муспельхейма, поэтому кроме как Локи никто не может его взять. Вот так вот он зашифровал вот это вот самое оружие. То есть если кто, кто и может справиться с Суртом, вот с этим бешеным изначальным огненным потоком и информационным потоком, который никто не может побороть, то только сам Локи и может и более никому это оружие не достанется. Но это дело будущего, а сначала он участвовал как член команды участвовал в созидании всех девяти миров. И когда они выстраивали программу, программу взаимодействия всех систем и всех миров, взаимодействия с миром людей, взаимодействия с миром великанов, миром богов, с фанами, с асами, Локи принимал самое активнейшее участие в этом процессе. Его присутствие почти в, каждом, в каждой легенде, также, в каждом мифе, также очевидно, как и присутствие Одина Если не явно, то, по крайней мере, косвенно. Да, даже существует легенда, например, и такая, если ты не знаешь, кто виноват, однозначно виноват будет Локи, потому что больше виноватым назначить некому. Действительно, все легенды рассказывают, что он и мешал богам, и помогал богам одновременно. Причем алгоритм его вмешательства или помощи, или помехи, он совершенно непонятен. Такое впечатление, что он действует по наитию, что называется, как Локи на душу положат. Вот как он положит, так он и действует. Но на самом деле в его, в его процессах, в его действиях можно найти очень явную систему, как и в, какие, в каких случаях он помогает. Фактически во всех моментах, которые связаны с развитием системы или с ее ослаблением, Локи принимал, принимает самое активнейшее участие, а в некоторых случаях даже является ее инициатором. Локи это тот, кто снабдил бога, богов всеми теми артефактами, артефактами, которыми они так гордились и которые делали их мощь великой. Сами не имея возможности или не хотя по причине там каких-то своих, какого-то снобского своего отношения, общаться с мирами ниже их по уровню, а именно с миром Альфхейма и миром Свард они не имели возможности получить оттуда то, что можно было получить, но зато это прекрасно выполнял Локи. Альфов он любил не очень. Альвы слуги Асов и а слуг он не любит. Сразу надо сказать и запомнить. Локи не любит прислужников. И, собственно говоря, перебранка Локи, да, сам, сам сценарий зарождения этой самой перебранки, что он убил слугу Игира которого все уж очень сильно начинали хвалить на этом перу, пытаясь сделать любезность Богу, природному Богу Игиру, расхваливая его слугу, Локи рассверипел в основном от этого, как боги могут хвалить слугу, как можно присмыкаться перед слугами. И альвы были типичными слугами, то есть они по, по доброй воле, их близость к ваннам, их близость к природе, но в то же самое время зависимость от богов позволила им выступать в качестве слуг богов закона. А сварты не были слугами, они скорее тяготели к ютунам, они скорее тяготеют к великанам представителем древней памяти, чем закона, и с богами не очень-то ладили, да? и впоследствии и конфликтовали с богами по, по очень многим вопросам. Свободолюбивые мастера, которые имеют отношение к миру Свартальхейма, а конкретно все семейство Ивальди, о которых много так рассказывается в сагах, Богам старались услужить, но ну, скажем так, не портить с ними взаимоотношения, зная, что они вассалы, их, зная, что они зависят. Но без нужды с богами тоже не старались не контактировать, а и боги тоже считали их ниже своего достоинства. Мол, они, они же зародились из червей, которые образовались с плотями мира, поэтому нам с ними не надо общаться. Но Локи парень простой, даже очень простой, как мы с вами знаем, ему в женскую одежду было совершенно запросто переодеться, то есть он не, не, не испытывал никакого, никакого, никакой потери чести от этого вопроса. Точно так же он и к свартам может спуститься и договориться с ними о э, всем, чем нужно. И первый его поход к свартам как раз и состоялся после истории Сив, когда Тор рассверепел относительно, что его жене причинено оскорбление и урон, но решил задобрить Тора. И, э, сказал все сейчас я спущусь к нашим ребятам да они тебе выковывают вернее твои супруги такие волосы которые неотличимы будут от настоящих к голове прирастут мгновенно ну э, внешняя скажем так неприглядность у богов это не самое было страшное да? э, важнее было другое сохранить собственную верность сохранить честь собственным идеалам и вот локи в отличие от всех остальных богов показывает нам история и его история, он оказался более стойким к провокациям, и честь, и правила, и свою функцию, ради чего, собственно говоря, он начинал эту кампанию с богами, он сохранил а, дольше всех остальных. После того, как он получил эти артефакты, и боги, конечно же, стали сильнее, а, его огромнейшее количество приключений вроде бы несут беспорядочный смысл, но если мы с вами посмотрим на эти приключения, например, на похищение Идун, например, на э, приглашение Тора без Мюльнира да, э, в страну великанов, в страну своих врагов. Всякий раз он показывал богам их зависимость от магии. Он, их, он показывал их собственную уязвимость. На что способен Тор без своих утяжеляющих артефактов? На что способны боги, если их не будет и дун кормить бесконечно молодильными яблоками? Они же моментально начали стареть и впали в панику. Он, конечно, вернул и идун назад, но он должен был им показать. Боги, смотрите, вы зависимы если вы будете привыкать к тому, что у вас, вам не надо развиваться, вам не надо бороться за собственную молодость, то есть вырабатывать какие-то новые методы сохранения достоинства, если вы будете зависеть от магии, вам скоро придет конец. Понятно, что за это его безусловно не любили, потому что он обучает не словами, он обучает зло и все его шутки, они злы. Он учит на практике, он учит неделикатно, он совсем неделикатный бог, непонятно ему слово, слово такое, неизвестно. Его называют братом-побратимом Одина, причем это и кров, кровным побратимом, эта информация всплывает только в самом последнем сюжете, уже непосредственно в перебранке Локи, когда Локи выставляет это обвинение Одину, что он клятва преступник. Мол, когда-то он клялся не садиться за бранный пир, не садиться э, пить пиво, да, без Локи, пока Локи не, также не нальют чашу. Настолько они уважительно изначально друг к другу относились. А он бросает вызовы по сути всем богам, справедливо или несправедливо, но в его устах боги выглядят очень специфически, нелицеприятно. Понятно, что можно списать на то, что он был там пьян, как фортепиан, там еще там что-то, да? но тем не менее в точку, он всегда ударял в точку, он бил по самому больному месту. Надо сразу сказать, что вот, это вот, вот этот образ бога Трикстера, он существует практически везде. И недаром Локи называют теневой стороной Одина. Один бог ведающий добро и зло, связанный с планетой Меркурий, Меркурий, который имеет и прямой ход, и обратный ход, мы с вами это уже обсуждали. Локи связан с той же самой планетой, и по сути и есть обратная сторона Одина. Когда Один действует по закону, это Один, но когда Один действует против закона, это всегда Локи. И ошибкой было бы разделять их уж совсем так на две разные личности, потому что они могут быть как разными личностями, так и одной личностью в целом. Недаром у Одина тысячи хейти, тысячи имен, и часть этих имен подошла бы к Локи в большей степени. Но при этом при всем в большее, все больше и больше, вставая на, на, на позицию верховного бога, Один вынужден отрицать вот эту свою часть, потому что верховный бог, он должен обладать качествами безупречности, а значит никакой теневой стороны у него быть не должно и как только Один вместо Тюра встает во главу всего этого пантеона, Локи становится не нужен, Одину прежде всего, какое-то время они еще поддерживают старые взаимоотношения, какое-то время еще Локи выполняет функцию для богов, но с каждым разом эта функция становится все злее и злее, злее и злее и последняя капля как бы уже проявление Локи, это было конечно убийство Бальдера, убийство любимого сына Одина. Мы об этом еще будем с вами говорить, Бальдеру у нас будет посвящена отдельная тема, но нельзя не упомянуть эту историю сейчас, потому что она как раз очень ярко показывает саму суть Локи. А История происходила следующим образом. Вальдер, любимейший, светлейший бог, бог добра и света, несмотря на то, что и у Одина, и у супруги Фрик было большое количество, ну не но были еще дети, а у Одина от других женщин было также большое количество детей, Вальдер был назначен, назначен любимым сыном. Хотя это против, было противозакона, потому что первым сыном Одина все-таки, это старается не упоминаться, но из песни слова не выкинешь, был слепой бог Хьот. А право первородства на тот момент еще никто не отменял. Но слепой бог Хьот, увечный бог Хьот, воплощенная тьма не может быть наследником Одина. И Хьот был отодвинут, отодвинут в сторону, а наследником был назначен не старший, не первородный бог Вальтер. Это было первое нарушение собственного же закона одинок, на который Локи не применил ему указать. Но мало того, что был нарушен, нарушено само слово право первородства, наследие по праву первородства, а Бальдер, прекрасный от природы, красивый по рождению, любимый всеми и не было такого существа, которое не было такого бога, который не любил бога света Бальтра. В какой-то момент начинал, начал почитать, почивать на лаврах, то есть он перестал развиваться, он перестал раскрываться да, для самой системы. Первооснова добра и света должны каким-то образом всегда претерпевать изменения. Добро не может быть бесконечно статичным, правда? Вот Локи это тоже знал, правда, если Один функцию добра, как бог, знающий добро и зло, в свою, одну из своих ипостасий передает Бальдру, значит зло тоже должно быть кому-то передано. И если оно не будет передано никому, то Локи будет сам выполнять эту функцию, выступать против Бальдра, то есть зло выступает всегда против добра, чтобы добро не застаивалось, не развивалось, а добро всегда выступает против зла, чтобы зло, если и вредило, то всегда в очень ограниченных рамках. Добро и зло это левая рука, не знающая, что делает правая, так стало потом. А во времена Одина, во времена начала всей этой системы, правая рука очень даже знала, что делает левая, потому что это все было суть одной. Вальду стали сниться тревожные сны. Один и Фрик так предпугали за свое собственное чадо, за свое произведение, что Один пошел на шаг беспрецедентный, он спустился в Нифельхейм, в мир мертвых и поднял путем колдовства, путем шаманских практик, поднял мертвую вельву. И мертвая вельва напророчила, рассказала ему будущее и в частности она рассказала, что сны Бальдра это не просто так и что они предвещают беду неминучую и источником этой беды, конечно же, послужит Локи, но более она ему ничего не рассказала, кроме того, что описала, что Рагнарёк, Рагнарёк неизбежен. Да, вельва обычно всегда говорят так, витиевато, поди еще пойми. Но Один понял так, как он понял, пришел, привернулся в Асгард, рассказал супруге Фрик о случившемся несчастье. Фрик богиня, великая пряха, управляющая судьбами всех, она знает судьбы всех, но Вирт никого, ни человека, ни бога изменить она не может и не станет. Вера их вирт, вообще вот вирт, в судьбу, как предписанную, и у народа, который жил под этой информационной структурой, и у самих богов был абсолютный, то есть вот неизбежный. Судьба это то, что не меняется, это им нормы вложили в голову твердо. Чего мы наплели, того вам и распутывать. Да? Но Фрик, мать, она сделала, сделала все возможное, чтобы защитить своего сына. Она берет клятву у любого, у всех растений, у всего живого, что оно не причинит вреда, вреда ее сыну. Единственное, что, чего она не берет клятву, это у Амелы. А, о функции роли Амелы в, этом, в этой истории мы с вами будем говорить немножко попозже. Когда мы будем говорить об Альтре, но это будет мое домашнее задание вам, почему фрик, знающая судьбы всех, не берет клятвы именно с этого растения. Только я вас умоляю, не повторяйте бред, который написан в интернете, думайте головой, что олицетворяет собой амела и почему именно у нее фрик не взяла клятву. Об этом, конечно же, узнал Локи. Именно из ветки Амелы был сделан дротик, который был вложен в руки слепого Хиода. Он не видел, куда он кидал, не видел, что он кидал. Да? Он кинул этот дротик Бальдра, и Бальдер был убит. Таким образом, Локи послужил причиной того, что было убито добро. Зная уже собственное зло, он не мог оставить Бальдера в живых он знает, зная собственную смерть, потому что если умирает зло, должно умереть и добро, если умирает добро, должно умереть и зло, то есть информационное наполнение этих первослов в том виде, в котором они есть. Понятно я объясняю? Mm -hmm. да? Невозможно оставить что-то одного и уничтожить другое. Локи знал, что ему в этой битве не выжить. Но убийство Бальдра, это не было направлено против самого Бальдра. Кто такой Бальдр? Проекция Одина, ничего, ничего более. Но его убийство он должен был наказать, наказать и Одина, наказать и Фрик, наказать всех остальных богов за беспечность, за отсутствие развития, за предательство изначальных интересов. Более того, далее была сделана попытка вернуть Бальдра из мира Хель, да, но с Хель где сядешь, там и слезешь. Она говорит, нет вопросов, ребята, верну, но при одном условии, вот все будут плакать по этому добру, вот если все, каждый, каждый, каждое живое, каждая травиночка, каждая былиночка, скажет, это было самое лучшее добро, под каким хотим мы жить, верну Бальда безоговорочно. <свят> Понятно, что плакали все, окромя некой великанши, великанши Тек с сухими глазами, ни слезиночки не пролила, а, а великанша из Ютунов обладательница древней памяти, которая абсолютно точно знала, что такое добро ни к чему хорошему не приведет. Он хоть прекрасен был, Бальтер, но вот проблема-то, ничего не изменяется. Подвигами Бальтер не прославлен, никаких артефактов для, своего, для своей системы он не завоевал. Единственное, чем они занимались, это развлекались и наслаждались собственной неуязвимостью. После того, как Фрик защитил его от всего, кроме как Амила, они ничем не занимались, кроме как специально бросали в Бальдра камни и очень сильно веселились, что они не причиняют ему никакого вреда. Процесс был неотвратим. После убийства Бальдра как раз и случилась вся эта история, история с перебранкой Локи на Перу и Гир. Надо сказать, что Локи очень не любил ванов, вот он не любил ванов. Локи, который к ванам не имеет вообще никакого отношения, то есть там нет ни капли ванской крови, их считает, ну, как за, так, за побежденных богов, наверное, вот так, вот, да? а побежденный бог не может диктовать условия, как развиваться в системе, а структура это то, что не меняется. И Химдаль очень четко за этим делом бдит. Структура это то, что не меняется. Химдаль следит за мостом бифрез, Химдаль его опускает, когда считает нужным, включает, когда считает нужным, да, что дико возмущало Локи. Локи бог перемен. Он говорит, как это неизменно? а что вообще будет развиваться в этом мире, если он будет оставаться по ключевым вопросам неизменным. И вот здесь очень четко вы можете себе определить, какой бог вам ближе. Химдаль или его антагонист Локи по а, ответу на один простой вопрос. Вы согласны, что в этом мире должны существовать жесткие и неделимые касты? Если да, то вы ближе к химдалю. А если вы считаете, что это категорически несправедливо и что каждому надо давать шанс да, из грязи в князю подниматься, путем собственной доблести, собственного развития, собственного собственных побед, вне зависимости от того, с какой кровью ты родился, то вам, конечно же, будет ближе Локи, Бунтарь, Локи Трикстер, Локи Пересмешник, Локи Хасид, Локи Носитель Хаоса. Он способен на все, он способен представить в этот мир любую форму, как помогающую, так и мешающую богам он может пойти на самую рискованную сделку и когда в тот момент, когда уже начинается настроение все пропало, вывернуться из этой сделки и принести богам результат и победу, как например было со строительством стены вокруг Асгарда. Да, когда Локи не только выиграл пари с великаном, который должен был построить Асгард, а если он строит его за три полугодия, Боги обязались ему отдавать, отдать Фрейю, а также луну и небо, то есть всю, всю, всю природу и э, светила, которые управляют этой природой. И если бы э, Локи не обернулся конем и не, не увлек бы за собой могучего коня э, великана, который собственно говоря и выполнял основную часть работы по строительству э, стены Асгарда, то боги бы, конечно, лишились бы своего права управлять природой, то есть прекрасной Фрей, а также право управлять светилами. Но как они тогда взбеленились, когда увидели, что э, великан выполняет Пари, что еще чуть-чуть и он выиграет. Да? На Локи спустили всех собак. Кто посоветовал согласиться на его условия? Ну, конечно, Локи. Поэтому Локи спас их и э, в результате вынужден привести своего же ребенка, который стал тем самым слепниром, восьминогим конем Одина. То есть выиграл дважды, да, и, собственно говоря, и э, даже трижды. И стена вокруг Асгарда получилась, и, и великану он побил, и Одину еще такой потрясающий артефакт родил. Родил. Да. А, то, то есть у него всегда тройная выгода, даже от очевидного проигрыша всегда тройная выгода. Если Локи согласится вас учить, он вас научит как, как добиваться такого эффекта, чтобы у вас всегда было от очевидных проигрышей всегда еще была тройная выгода. Но для этого вы должны обладать вот этими характеристиками. Характеристиками не бояться быть смешным, не бояться быть дурацким. Он не боится потерять лицо, одеваясь в женское платье, он не боится выступать против Скади, которая пришла с правом месте за своего отца, но Скади тоже у нас впереди, а пока мы говорим о том, что Локи не боится потерять лицо. По сути, именно этому, если Локи берется учить, он именно этому и учит. Вот, например, у Карлоса Кастанеда, да, не удивляйтесь, что мы так отходим, потому что пересмешник это общая программа, общая программа магического учителя. Вот у Карлоса Кастанеда описан, описана такая история, как Дон Хуан учил вот этого вот Карлита, да, толстого придурка в смысле самого, самого Карлоса Кастанеда, учил его магическим мазам магического мышления. Дон Хуан мог так задуматься, смотря куда-то вдаль, и сказать: а вот это была необычная ворона, Жука, Карлос, смотря на эту. Ворону, которая взлетает, он говорит, ну чем она необычная, обычная ворона, я ж сам видел, как она садилась, как она взлетала. На что Дон Хуан мог совершенно грубо ему ответить, да ничего ты дурак не видел с твоей слепотой. Но тот, конечно же, обижался. Да? Вот таким вот образом, вот такими подначками Дон Хуан выводил его из себя, а потом объяснял ему свое странное грубое поведение, он говорит, ты слишком дурачок к себе серьезно относишься. И к своим реакциям, и к, своему, к своим измышлениям, и к тому, что ты видишь, и как ты об этом судишь. То есть к своим суждениям, к своему менталу ты относишься очень серьезно. А помните, был такой также замечательный фильм про барона Мюнхгаузена, нашего Захарова, да, где барона Мюнхаузена играл Янковский, не да, не нет, не нет, не нет, не нет не именно не про барона Мюнхаузена. да, не да. да. И там устами Янковского как раз барон и говорит о том, господа, во вся ваша беда, что вы очень серьезно друг к другу относитесь, улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Вот первая магическая заповедь, да, ты можешь смещаться по мирам, ты можешь общаться с Платоном, с Сократом, с Гомером, обсуждать любые философские измышления с теми философами, которые в нашем линейном времени уже умерли при одном единственном условии, ты будешь иметь магическое мышление. А один из факторов магического мышления, это не относиться к себе серьезно. Вот Барон Мюнхгаузен, он обладал таким качеством, он не относился к себе серьезно, ни к себе, ни к окружающему миру. Посмотрите, кстати, этот фильм, он снят, если кто не видел или забыл его, снят совершенно гениально, потому и дана была ему такая возможность. И точно та же Локи, он не относился ни к чему серьезно, он относился к процессу игры и требовал от тех, кого он любит, практически тому же. Он говорит, вы будете иметь право на магии, все мои артефакты, которые я вам даю, станут по праву вашими, они принесут вам пользу, а не вред, только при одном условии, вы перестанете быть такими серьезными. И очень не любит, когда вообще к чему бы то ни было, человек относится очень серьезно. К тому, к чему вы относитесь с излишней серьезностью, он вам будет тыкать носом туда, как котенка и поблагодарите всех богов, если это произойдет именно так, а то как бы вы еще это увидели. Потому что если он не будет тыкать вас, как котенка, это значит, что вы ему не интересны и магического учителя вас нет. А любой магический учитель, если он индивидуально работает с учеником, он всегда себя ведет именно так. Не как ментор что-то там читает, типа я для вас, да? а на примерах, на выводе системы из равновесия заставляя своего ученика попадать в смешные никчемные истории, признавать собственную дури-глупость. Вот так работает настоящий учитель, который заинтересован в результате, потому что только практикой, только ситуационно, только попадая в определенные нелепые ситуации, ты можешь научиться тому, чему тебя не научит система. Поэтому его отношение к богам как раз именно таким образом и проявляется. Химдаль жесткий и неизменный, так, так настолько же неизменный, как луна и солнце, как природа и зима и лето, является для Локи тем самым системным врагом, против которого он не уходит. Не потому что он Химдали ненавидит, а потому что он ненавидит ограниченность, только так и никак иначе. И нарек они встают друг напротив друга не из-за ненависти, а потому что они носители двух разных принципов. Локи говорит, все возможно, все возможно, магия способна на все. Ахимдаль говорит, нет, определено место, определен вирт, определена судьба каждому и богу и человеку, Зволь исполнять.